лес пособирать разных полезностей потому что народной магии мы ну, когда людей принимаем меняем разного рода вещи в том числе собранные в лесу ну и сейчас как раз самое время собрать некоторые травы, шишки молодые листья дубовые но все нам пригодится помощь обращающимся выехал с женой, но она сниматься отказывается категорически хотя это как раз ее основная специализация ее-то в лес с детства водили я-то человек стекной ой, попала очень старая очень красивая большая сосна и вот только с нее в лесу мы нашли очень большую крупную шишку такого в лесу нет как бы очень редко такое я вижу очень красивая крупная шишка вообще по лесу вот такие вот маленькие шишки чаще всего встречаются, разница вся та редкость шишка очень красивая ну, да. зачем она надо вообще шишка ну да может, ну, пусть бы росла себе спокойно, да все. Ну, она таким способом размножаться будет в лесу, а нам она пригодится для много для чего. Например? И отвары, и для защиты можно использовать эту шишку. Много очень рассказываю. Ну, вот она очень выделяется среди леса. Мало того, ее в жизни немножко покрутила, видно сам. Во. Но такая очень сильная такая после тоже очень много веток на ней видно что она одна из главных в этой местности хотя местность не очень далеко от села находится если бы что-нибудь ритуале, то я бы наверное здесь бы это проводила и делала не, не на на высага хотя вон тут вот небольшие Зачатки лысых гор есть, имеются, возвышенности. Нет практически вообще. Угу. Что она какая? Физикальная можно срывать землянику лесную, ее очень много в лесу можно срывать прямо с корня а потом все тушится и добавляется в чай очень много витаминов вот, на юге я же это заберу да, я заберу много не буду срывать, я здесь много по здесь 10 выберу можно, детская малина это кладезь большой витаминов огромный это удобнее срезать конечно с капором. Мы вот только нужно садиться. Срезать и как-нибудь вот сушить нужно Прям с вот этим большим вот этой палкой. Чай добавлять медикаменты, ставить еще хорошие вещи для детей и для себя. Много не нужно. Это можно даже в принципе дома посидеть. Я как человек, Юва. Это вот смотри, она видит шайф, если я попробовать не могу. Это у нас детка без крестов еще без буфона, вот тут посмотри уже какая-то сила из буфона скоро будет пустить, и яд это в июне. А у нас я видел только на монастырище, ближайшее, что было в степи, было только на монастырище, там были большие поляны. Ну и в Карпатах в прошлом году -то. Там мы объелись, конечно. Ну, это такое еще раз. Это место называется Черный Лыс. Вообще абсолютно свойственная вещь для леса. Больше растет возле болот. Киевская область славится болотами. Я не знаю, что она здесь делает. Просто захотелось, не хотелось, как-то выросло. Для чего она? болотное, не, не, не знаю даже для чего порекомендовать для таких каких-нибудь ритуальных не очень положительных ритуалов а вот лучше снизу только щавель, крючка, крючка. он значительно отличается от садового. он гораздо кислее и более, не знаю, намного меньше нужно в добавлять нежели э, судовый. очень вкусно, кстати, можно кушать прям, прям так да. Да. Красота. Да, самое интересное, что на первый взгляд в лесу ничего. Нет. Ну, если бы я смотрел, если бы я заехал, я бы сказал что тут вообще ничего нет. Пусто. Земля пустая. Ну, нет трубы по колено как мне привычно было бы а так присмотришься ну, есть всякие интересные вещи каменка ну, точно они не, не уверен да? очень красиво Криптик. снять вот этот гору. Mm -hmm. Да, есть ребина дерево садит поворот квартиру домов защитное обережное чтобы ничего не сделали вашему дому вашему очку. Надо это же красноплодная только да ну вот черноплодная это немножко другое Мухоморы когда будут? Сейчас есть муслята Должны быть первые муслята И скоро будет первый белый мир А мухоморы? А мухоморы? <свеч> <свеч> <свеч> Не знаю Всем же ж интереснее всего именно мухоморы Зачем-то Ну Зачем-то в принципе оно ну, понятно зачем Ой. Сосная когда ломается. Верхушки у нее ломаются. И если вы хотите добавить себе немножко насобирать сосны в чаю, то не нужно для этого ломать ветки с нее. Достаточно просто пройтись по лесу. И на полу вот она вот так вот лежала. Часто валяются веточки. Самые-самые верхушечки, самые молодые получаются. Вот у нее еще красивые такие шишечки только-только зарождаются, да? Такой огромнейший кладезь, витаминный, в принципе, можно пить круглый год, добавлять в чай и не болеть потом зимой. Не не болеть, а будь здоров. Тоже чисто психологическая на пусте. много цветок, но она немного ранее сбросила, но подсохла уже, его можно не брать. Не знаю, на видео будет ну? Не знаю, будет ли видно на, на видео? А, не на видео. Загрузка. Это ножевинка, очень хорошая, очень хорошее растение для защитной бережной магии. Вот. сейчас на нем нет ягод, а осенью ближе к зиме на нем еще будет зеленая. Ягодка небольшая, потом она потемнеет, такого темно-темно-синего-черного цвета. В принципе, можно собирать и сами колючка, она не очень колючая, кстати. Я думаю, можжевельник только в Карпатах и... Нет, у нас он вот такой очень ароматный, просто ну Правильно, конечно, высушить. И очень красивый. А, когда будете срывать, если будете срывать, не все веточки молодые обрывайте, просите у него. Оставляйте по возможности ему большую, большую часть, берите столько, сколько вам нужно. Никогда не берите на, на потом. И для кого-то еще возьмите столько, сколько вам нужно. Вот он сейчас тоже в таком вот красивом молодом росте. Очень хороший, очень сильный. Вот эти верхушечки можно собирать. Я не знаю, вручную он не особо хорошо режется. Я это резала своим ритуальным ножом. Можно, нужно, если у вас не уже. Дерево. Дуб. Молодой. Небольшой, молодой, красивые молодые листья. В принципе, хотела собрать на э, защитные бережники свой амулет. Делается из нескольких э, лиственных растений и э, сосны. Не буду сейчас рассказывать, но э, очень молодые листья еще немножко не годится. Кроме всего остального, все вот все дубы, э, все почему-то с Вот, поэтому ну совсем не годится. Как-то дубам не очень хорошо этой весной погода, ему, кстати, очень нравится. Ну, сухо, -сухо. не буду выключать камеру Потом, если что, нарежу О, какая -то к нам Нас к себе Какая там та же Все тоже самое там те молодые шишки. Несмотря на то, что сосна старая. По-моему, самая толстая. Может даже осталось еще не... до посадочных времен. Ой, буреломчики. Ну, мне как на это все интересно в лесу, дико очень хорошее растение, а -а -а, такое для женской магии можно использовать, для магии красоты, особенно для лесной такой нетронутой, дикой, и здесь вот ее много, такой прям, не знаю, как садочек небольшой, это вишня, в принципе, кто шарит, можно сделать хорошую вещь Молодость себе вернуть, продлить. Улыбаться чаще. Я думал, улыбаться чаще это от При, Привлечение мужского пола, я бы так сказал. А, все это приворотные земли, понятно. Ну не приворотное, Вот это я попал. Пришли и захотелось улыбаться. <свист> это вишня уже собирала, могу брать ее не будем. Нам нужно. Ай! Можно тебе? Это шмеля может снять. Я его тут спритык не заколол шмеля. А нет нет. может будет немножко скучное видео хотя хотя хотя Женя, а что это за мух? обычный мух обычный лист мух? в ситуации не совсем доброй магия, наверное, мы не будем это все все с Не совсем доброй магией. Ветки вишни можно также использовать чай, как и ветку малины. Вот это вот. Цветочки и листочки можно забрать, посушить для каких-то магических целей. А веточку в чайную зиму добавить в тот же сбор, в который мы собирали а, малину найти бы еще где-нибудь ежевику лесную Поехали а -а -а -а. еще поищем Идем к машине пока мы... пока ее никто не... Никто? Ага На перекрестке ой что делать на перекрестке на перекрестке обычно выбрасывают сбросы перекресток он в нашей традиции всегда считался ну, чем-то типа портала местом пересечения нескольких миров Поэтому на перекрестке никогда нельзя подымать копейки, никогда нельзя подымать деньги. Через перекресток не переходят вот так. Переходят обычно через дорогу сбоку, потом опять сбоку. Через центр перекрестка перебегать нельзя. Ну и считается, что на каждом перекрестке живет свой бес. Не знаю какой он здесь но судя по качеству дороги довольно таки культурный наверно <coughs> я шучу качество дороги качество беса никак не зависит в общем вот то что касается перекрестка ну вообще это пересечение так же как и мосты в свою очередь помните сказку про битву на калиновом мосту вот калинов мост это место место через которое перех... можно перейти на тот свет у нас есть одна из наших мудитаций связанная с этим женя тут одуванчики и у нас цветки у него. А в корне когда будет? А в корне витков? будет, когда нет еще ни листья, цветка. То есть, вначале, весны, когда только-только он -только просыпается, либо же костный, когда уже цветка нет, и сохнет хоть и немножечко листочек. Майк, на это. если опустим глаза у них, не знаю, что посмотреть. Для меня оно лес и лес. Для меня оно вот все пусто. Я вот так смотрю, ну кое-где трава какая-то, вот впритык не вижу. Ну так же как с грибами. Так же как с грибами. Я как-то с грибами хожу, я их не вижу, я могу на них наступать, я их впритык не вижу. Может потому что я немец. может потому что Лес для меня все-таки место немножко чужое. А степь обожаю.